здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь декабрь начинается с коридора затмения что всегда значимо для большинства людей в этот период увеличивается фактор фатальности все то что случается в этот период кармически предопределено уже нельзя изменить и каждый получает то что заслуживает в коридоре затмений необходимо следить за происходящим в своей жизни и прислушиваться к своей интуиции. Ключевое значение будет иметь личное отношение к происходящему. Негативное отношение осложнит положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки предоставит новые возможности. Резко возрастает количество юридических споров и открытых конфликтов, поэтому... Не рекомендуется в это время принимать судьбоносные решения, начинать тяжбы. Затмения всегда несут людям какую-то определенную задачу, которую необходимо решить для того, чтобы двигаться в направлении светлого будущего. Этот коридор затмений происходит по оси знаков Близнецы-Стрелец. Начнется 30 ноября и закончится 14 декабря будет учить нас отделять ложь от правды получать знания не отвлекаясь на какие-то внешние факторы под влиянием затмений осень зима 2020 в декабре возможны серьезные потрясения как на личном уровне так и на социальном не исключены разрывы отношений финансовые неурядицы избегайте импульсивных действий, чтобы не разбудить какие-то дремлющие проблемы, иначе они перерастут в затяжные конфликты. Где возможно, идите на компромисс, чтобы сохранить мир. 1 декабря. Меркурий переходит в знак Стрельца, где имеет статус изгнания, одно из слабых положений Меркурия, поскольку мышление идет под большим влиянием идеологических установок который дает Юпитер, как управитель Стрельца. Мышление многих людей оказывается традиционным, в нем мало критичности. Но в то же время есть здесь и положительный аспект. Стремление распространить позитивную информацию, перейти на новый уровень, расширить кругозор, найти истинный смысл происходящих событий. Очень важно в период движения Меркурия по знаку Стрельца до 21 декабря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 Какие-то соображения, планы, пришедшие в голову в коридор затмений, будут очень важны для позитивных перемен. Большое значение имеет прошлый опыт. Применение наиболее проверенного, приемлемого для решения текущих задач. Поступающую информацию необходимо синтезировать, анализировать уже не разрозненно, а в целостном объеме. Мелкие детали в этот период имеют минимальное значение. Будущее только формируется. Поэтому важно иметь общее представление, обозначить перспективы. Более подробно о транзите Меркурия по стрельцу вы сможете узнать, если перейдете по ссылке под этим видео. 6 декабря. Венера и Нептун в гармоничном аспекте. Это день повышенной чувствительности и интуиции. Пробуждаются эстетические потребности, говорит о себе тоска по дальним странам, а творческое вдохновение располагает к образному выражению своих мыслей. Психологическая чувствительность и обостренное восприятие прекрасного может оказать влияние и на деловую сферу, контакты с партнерами. День гармоничен для общественных отношений, связей с зарубежными и дальними партнерами. Поскольку это коридор затмений, старайтесь не поддаваться эмоциям и нереалистичным проектам, так как возможны финансовые ошибки и просчеты, а также завуалированный обман и мошенничество, интриги и клевета. Появляется склонность к тайным сделкам и получению скрытых доходов. День в принципе благоприятен для тайных дел и творческой работы в единении, но помните – что ваши недоброжелатели обретают некоторую силу. 7 декабря. Срединная точка между затмениями. Луна находится в знаке Девы. Активизируются кармические вопросы и следует быть готовыми к самым неожиданным поворотам, непредсказуемым случайностям, которые могут резко поменять ход жизни. Этот день дает опасность обмана и интриг со стороны как дорогих вам людей, так и тайных недоброжелателей. Более подробно об этом сезоне затмения вы сможете узнать по ссылке под этим видео. Возможна активизация некоторых заболеваний, связанных с гормональной сферой и разбалансировкой обмена жидкостей в организме. Возрастает склонность к употреблению алкоголя. 9 декабря напряженный аспект солнца нептун его влияние ощущается также и 8 10 декабря многие оценивают необъективно окружающую ситуацию и поэтому легко становятся жертвами собственной фантазии подверженность чужому влиянию делает людей жертвой обмана или интриг поэтому в течение дня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 Проблемы возникают из-за склонности к самообману и ухода от ответственности, рассеянность, злоупотребление алкоголем и развлечениями, участие в азартных играх могут способствовать убыткам или недоразумениям в делах. Начальники, руководители не способны выдвигать объективные требования к подчиненным, ставить реальные задачи, видеть перспективу в истинном свете и принимать адекватные решения. Поэтому на этот день лучше воздержаться от любых проявлений деловой и коммерческой активности. Неподходящее время для составления и обсуждения планов, рассмотрения проектов, ответственных выступлений, брифингов – онлайн-конференций. Остерегайтесь обмана и недобросовестного поведения в отношении вас. Также стоит соблюдать честность по отношению к другим людям. Чрезмерное самомнение может испортить отношения с руководством и сотрудниками. Избегайте поездок, командировок. Они не только не принесут желаемых результатов, но и могут быть попросту опасными. 11 декабря гармоничный аспект Солнца с Марсом, что способствует улучшению по всем сферам жизни. На фоне коридора затмений это как глоток свежего воздуха. Динамичность данного транзита усиливает стремление к деятельности, что позволит вырваться вперед благодаря собственному опыту, и вы сможете действовать на перспективу. Повышенная энергичность и жизнерадостность будут способствовать преодолению всех препятствий, хотя и сопротивление со стороны партнеров вполне возможно. Однако не следует доводить себя до стрессовых ситуаций. Усиливается самоуверенность. Может все-таки это побудить вас к вложениям, которые не принесут никакой прибыли. 12 декабря Белая Луна, светлая кармическая точка входит в знак Стрельца, формирует целостность смыслового содержания, а также опирается на образное и метафорическое мышление, дарит понимание философии жизни и возможность продвижения своих идей, приближает к миру света через познание и преподавательскую работу. Усиливается воображение, мечты, способность видеть реальность во всей полноте и многообразии одновременно со всеми составляющими ее элементами. Способствует восприятию информации целостно, не разбирая ее на отдельные части. Транзит Белой Луны в Стрельце продлится до 12 июля 2021 года. Более подробно. Об этом периоде можете узнать в видео по этой теме, ссылка ниже. Хорошее время для развития творческих способностей, интуиции, адаптации в новых жизненных реалиях. Для того, чтобы белая луна в стрельце оберегала вас, необходимо расширять свои духовные горизонты, помогать людям преодолевать их заблуждения. 13 декабря Меркурий в напряженном аспекте с Нептуном способствует ослаблению функционирования нервной системы, что приводит к уменьшению ощущения реальности. Рассеянность, забывчивость, спутанность мыслей может привести к серьезным ошибкам. Пришедшие сегодня идеи относятся скорее к разделу фантазий, чем реалий. Во время данного транзита люди склонны обманывать друг друга, плетут интриги. Это неблагоприятный день для общественных контактов, приговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в самую сущность дела. Злоупотребление алкоголем может доставить дополнительные проблемы. Откажитесь от всех видов деловой активности в этот день, особенно от заключения договоров и подписания документов обсуждений, выступлений. Опасайтесь краж, клеветы, мошенничества. В этот день могут проявиться симптомы многих заболеваний. Завершается коридор затмений полным солнечным затмением 14 декабря в 23 градусе Стрельца на Южном узле. Это затмение духа, то есть солнца мало, много луны. Реальность искажена. Сознание затмилось эмоциями, нет ясности, нет воли. Очень важно во время солнечного затмения определить и записать свои цели, какой бы сложной эта работа ни казалась. Необходимо использовать потенциал затмения, чтобы заложить свою личную программу самореализации на ближайшие шесть месяцев, до следующего сезона затмений. Первоначально может воцариться смятение, но результатом станут перестройка и трансформация в положительную сторону. Во время солнечного затмения возможны головные и сердечные боли, скачки давления, обострение хронических заболеваний. Это время провокаций, иллюзий, заблуждений. Однако, если вы встретите затмение в позитивном ключе, в хорошем настроении, то таким образом снизите его негативный потенциал. Тем более аспекты дня этому способствуют. Меркурий в гармоничном аспекте с Марсом 14 и 15 декабря. Венера в гармоничном аспекте с Юпитером. В это солнечное затмение и за день до затмения можно создавать мыслеформы социально-материальной направленности, закладывать новый жизненный цикл, заниматься долгосрочным планированием. Конечно, все планы будут корректироваться, но все то, что активизировалось в затмении, будет играть огромное значение в ближайшие полгода. Более подробно о потенциале затмений осень-зима-2020 вы сможете узнать, если перейдете по ссылке под этим видео. 15 декабря Венера в гармоничном аспекте с Сатурном. Вечером переходит в знак Стрельца. Чувства! подчиняются разуму поэтому ошибочные эмоциональные реакции почти исключаются такой реалистичный настрой будет обуславливать сохранение взаимоотношений а также развитие текущих дел и успешное завершение финансовых сделок однако необходимо соблюдать традиции и не поддаваться желанию спонтанно изменить существующее положение венера в стрельце способствует оптимистичным идеям и планам, направленным на улучшение производства, стабилизацию деловой и финансовой сфер, оптимизацию отношений с коллегами, зарубежными партнерами и начальством. Скоро появится видео о движении Венеры по знаку Стрельца с 15 декабря 2020 по 8 января 2021, в котором более подробно расскажу об этом периоде. 17 декабря Сатурн переходит в знак Водолея и будет здесь до 7 марта 2023 года. Это период наведения порядка после обновлений. Взаимоотношения и деятельность будут обновляться, хотя отношения могут стать более напряженными, но зато все будет по делу, принесет хороший результат. Сатурн ассоциируется с уроками ограничений, ответственности и зрелости, делает более важным участие в деятельности той или иной группы и позволяет понять, что пришло время развивать свои таланты и навыки. Необходимые ответы нельзя найти внутри себя самого. Прежде всего, следует определить свое место в обществе. 19 декабря Юпитер переходит в знак Водолея и будет двигаться по этому знаку около года. Каждый раз, когда Юпитер приходит в знак Водолея, во многих странах меняется или сверкается правительство и формируется новое. Дух свободы и тяга к справедливости, обусловленные знаком Водолея и многократно усиленные Юпитером, поднимают людей на борьбу за независимость. Люди будут стараться найти то, что их может объединить. Активизируются различные негосударственные образования, создаются совместные предприятия. Большое значение имеют друзья и единомышленники. 20 декабря Меркурий и Солнце соединяются в знаке Стрельца. Это благоприятный день для принятия ясных, разумных и существенных решений. Следует браться за подготовку и проведение деловых контактов всех видов, а также торговых сделок и переговоров о совместной работе. Подходящее время для проведения рекламной кампании присутствует ясность ума, появляются новые контакты. Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Многие ощущают ясность мысли, прилив свежих идей но чрезмерно оптимистичный настрой может подтолкнуть к опрометчивым обещаниям 21 декабря день зимнего солнцестояния солнце переходит в знак козерога видео по этой теме скоро появится на моем канале также в этот день меркурий переходит в знак козерога юпитер и сатурн соединяются в Водолее и открывают новый 20-летний цикл этот аспект возвещает о начале периода больших перемен и достижений, а также стабилизации жизненных условий. Будет создаваться что-то серьезное и долгосрочное. Транзит способствует обретению твердого положения в обществе. Деловые связи, которые установились сегодня и в ближайшие месяцы, будут очень ценными для будущего о соединении сатурна и юпитера скоро появится видео на моем youtube канале и поговорим подробно на эту тему 22 декабря черная луна и уран соединяются в знаке тельца день энергетически сильный непредсказуемый революционный многие будут приходить в состояние непонимания испытывать какие-то странные ситуации, проходить испытания на прочность, делать выбор, подвергаться соблазнам в самых различных их проявлениях, разрываться между нахамить и вежливо ответить. В этот день люди склонны тратить большие суммы денег на совершенно бесполезные вещи. Главные вопросы дня могут касаться вашей индивидуальности, определения своей роли в обществе, желание не быть как все. 23 декабря напряженный аспект Марс-Плутон. Вибрации дня действуют раздражающие на многих. Импульсивность действий, борьба за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах может обернуться провалом. Стремление к лидерству может привести к конфликтам, финансовым разногласиям и потерям, поставить людей в условия борьбы, конкуренции, причем не всегда здоровой. Это день э, критический для бизнеса, политики. Научных исследований неудачно решаются назревшие проблемы распределения прибыли, страхования, налогов, возвращения долгов, а также в сложности могут возникнуть по вопросам наследства и алиментов. Возможно активизация криминальных групп, незаконной деятельности, контрабанды. Будьте осторожны при использовании различной техники, вождении транспорта, проведении опытов и экспериментов. 28 декабря солнце в гармоничном аспекте с ретро-ураном. Интересный, насыщенный событиями день. Этот транзит предоставляет необычные возможности для дальнейшего продвижения в делах, но... При этом необходима поддержка с вашей стороны всего нового и прогрессивного. Хороший день для политиков, для публичных выступлений, собраний, брифингов, для конструктивного обмена мнения. Очень хорошо идут онлайн-конференции, вебинары. Те вопросы, которые вам не удалось решить в течение длительного времени, Несмотря на интенсивное обдумывание, внезапно получат удовлетворительные ответы, так как они уже имеют иную перспективу. Многих может посетить неожиданная удача, неожиданный успех в делах, а также прибыль от тех дел, на которые даже не рассчитывали. День сюрпризов, поэтому будьте готовы их принять. 30 декабря полнолуние в раке в 0528 по киевскому времени, Венера в напряженном аспекте с нептуном способствует несоответствию желаемого и действительного. Усиливается деятельность различных систем организма, но и повышается чувствительность нервной системы. Рак очень чувствительный знак зодиака, и это заметно в его влиянии на людей. Полнолуние в раке благоприятно для налаживания личных дел, отношений в семье, развития интуитивных способностей, проще научиться понимать людей. Это полнолуние благоприятно для развития ресторанного бизнеса и продажи продуктов питания. Велика опасность попадания под влияние сильного постороннего человека, так как в полнолуние люди более восприимчивы и внушаемы. Не стоит торопить события. Если в вашем окружении кто-то капризничает и скандалит, он хочет внимания и тепла. Проявите сочувствие. И человек отблагодарит вас своей преданностью в будущем. На этом у меня все.